Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Не спится? Давайте погуляем по ночному Сан-Диего. Мы на набережной, называется эмбра и Порт-Виллэдж. Прошлись от рыбного рыночка по всей набережной. Днем тут полно, народу многолюдно торгуют. Самодельные вещи, люди торгуют, рестораны работают, очень много дорог. А ночью одно наслаждение в прогулке, потому что есть какие-то затерявшиеся жители города Кто-то просто гуляет по набережной, как мы, а кто-то бегает, кто-то прогуливает свою собаку вот Нам хватило примерно одного часа Здесь там, там Сан-Диего за мной. А если вот я вот так развернусь сюда, то вы видите тут знаменитый Мидвей, а там. Безусловная капитуляция. Гигантская статуя моряка времен Второй мировой войны, целующего медсестру, впечатляет своим безвкусием и масштабом на внушительном фоне настоящего авианосца военно-морских сил США. USS Midway и вереницей фотографов, туристов, желающих постоять рядом с ней и заглянуть под юбку медсестры. А прямо по соседству возвышенная площадь с вывеской «Национальный салют Бобу Хопу и военным». Издалека это выглядит как небольшая толпа, собравшаяся вокруг человека с микрофоном. А фигура с микрофоном – бронзовое подобие Боба Хоупа, легендарного кино- и телекомика и артиста. До своей смерти в 2003 году в возрасте 100 лет Хоуп участвовал в в сотнях мероприятий с 1941 года, развлекая американскую военную публику от Второй мировой войны до войны в Персидском заливе. Эмбаркадера – это оживленный район с причалом для круизных лайнеров. На борту авианосца «Мидвей» находится музей с авиастимуляторами, отреставрированными самолетами и выставками, посвященными службе на корабле. Из двух парков у гавани эмбаркадера и парка «Уотерфронт» с зелеными лужайками открывается вид на океан. Торговый обеденный комплекс на набережной, рядом с заливом Сан-Диего. На 8 тысячах квадратных метрах набережной находится более 70 магазинов, галерей и ресторанов. Мы сегодня с анжеликой гуляем по ночному городу нашли санта-клауса нашли санта-клауса уже сан диего готовится к новому году но вообще вообще тихо никого почти нет одно наслаждение то уточки то какие-то рыбки то то, то то бездомные кстати но вообще без отличная прогулка бомжа.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 Советую выбираться, не засиживаться дома за телевизором, выбираться на природу или в город и наслаждаться свежим воздухом океанским, прогулкой. Получаете за короткое время много положительных эмоций. Смотрите другие видео на моем канале в YouTube. Ваша зажигалочка.